Дорогие друзья, рада вас всех приветствовать! С вами Наталья Павлова, инвестиционный центр «Павловые партнеры». Сегодня мы отвечаем на вопрос нашего подписчика про задаток. Вопрос следующий. В каком случае задаток возвращают и нужно ли оплачивать оставшуюся сумму после того, когда вы выиграли в торгах? Когда вы подали заявку на участие в торгах, одна из важных составляющих – это оплата задатка. Вы оплачиваете задаток на необходимые реквизиты, которые вам предоставляются и ту сумму, которая указана в сообщении о проведении торгов. Как правило, это 10%. Если вы победили в торгах, ваш задаток не возвращается. Вам остается только внести оставшуюся сумму за вычетом внесенного ранее задатка. Если вы не победили в торгах, вам обязаны вернуть задаток в течение 5 рабочих дней. Есть случаи, когда задаток вам могут совершенно законно не вернуть. Для этого вам достаточно очень внимательно изучить все, что указано в документации, касаемо задатка. Все эти документы вы можете получить либо на электронной площадке, либо на фидресурсе, а также обратившись к конкурсному управляющему. Желаю вам победы на торгах, чтобы вы покупали интересное для себя имущество. Если у вас есть вопросы, задавайте их прямо под этим видео или в специальных разделах на наших соцсетях или на сайте. Всем отличного настроения и всем пока!